Песня, которая тоже нуждается в эпиграфе, который я пока еще не устал повторять всем. Значит, есть замечательные... Ну, во-первых, начнем с того, что я фанат Толкина по жизни. Значит, и читающие как-то раз письма дорогого профессора, уже несколько лет там назад было, когда впервые с этим познакомился, явлением... Значит, я долго ржал над одной историей. Значит, там, ну, опять-таки, не, наверное, не все знают, что Льюис, Николаев Льюис, это, они были друзья. Вот. Я, кстати, недавно узнал еще очень интересную историю, что оказывается, оказывается когда Льюис умер, Толкина попросили написать ему некролог. А а поскольку Толкин, профессор, очень трудно и долго пишет, он, в общем, сразу отказался, потому что не было возможности сосредоточиться. Вот. А, то есть ему надо же было увидеть все это, он же как, как пишет, как свое, вот, ему же надо было распознать что-то там, вот. А, интуитивно двигаться, в общем, не получилось, отказался. А когда умер Толкин, Значит, был опубликован некролог за неизвестным авторством, и как сейчас уже доказано, это был некролог, собственно говоря, Льюиса. Несмотря на то, что он умер раньше, была такая практика, заказывали значит, ну, там, знакомым, да, то есть, некое... И это был действительно самый ну, мощный некролог, написанный а, поток. Да да да, да, да, да, да. Вот такой, такая интересная практика есть. Вот, то есть... Такой вот удивительный случай, да, Льюис умер Толкин, не смог написать ему некролог, а еще при жизни он написал некролог своему другу Толкину. В общем, такая вот. Да, так вот, а эта история другая, повеселение немножко. Значит, какая-то из... Я все время забываю, что какое-то издание, какое-то английское, написала то ли статью, то ли интервью с Льюисом, которая начиналась словами наш аскетичнейший мистер Льюис. А Толкин, соответственно, пишет кому-то в письме в шутливом таком ироничном значит, возмущении, говорит, ну как же так, как же можно было нашего Юиса назвать? аскетичнейшим. Я буквально на днях с ним встречался, и он при мне выдал три пинты пива, и это еще он сказал, что он воздерживается по случаю Великого Поста. Меня эта история веселила, ну, вот, несколько лет. А, значит, в прошлом году на Патрика, причем на нашего русского Патрика 30 марта, значит, он только в России празднует эти 13 дней, вот, значит, а у меня появилась песня, такая в духе Фриара Тука. Вот. Как раз ну, что-то такое вот по мотивам этой истории, скажем Он сокрушался нынче пост, А я практикую воздержанность, И ничего крепче Эля в эти дни не пью. Но пенная килкени, веселая килкини, по случаю воскресенья себе налил. Я Патрику мол давал обед, и вот уже много-много лет в кружке моей Килкенни По праздникам всегда. Тогда дайте же Килкенни, налейте мне Килкенни В честь Патрика Килкенни Все прочая вода Слушай, друг, послушай, брат, послушай, что тебе говорят, Все, как мы хотели, бывает не всегда. И пенная килкенни, прекрасная Килкенни в этом заведении Бывает не всегда. Как же так, а мы ему так, не будь дурак Если не без цели постом забрел в кабак Прими, брат, научение от Патрика во смирение Приличного заведения не нарушаю И если нет Килкенни, любимого Килкенни То прояви смирение Тебе ничего на вид. Патрику Новый дадим обед И будем блести его много лет Главное смирение Прочая ерунда И если нет килкени В любимом заведении То что-нибудь для смирения Отыщется всегда Весь главное смирение Yeah, what that?